От радиомодели самолета до настоящего воздушного лайнера. Именно так можно описать выставку Акту. Свои технологии здесь показывают не только университеты и авиационные заводы, но и юные авиаконструкторы. Самолеты, беспилотники, вертолеты и все, что нужно авиационной промышленности, здесь буквально на каждом шагу. Казанский федеральный университет также активно работает в этом направлении и создает технологии, способные помочь покорить небо. Казанский федеральный университет занимается не столько подготовкой инженерного производства, а именно готовит исследователей, которые занимаются разработкой новых технологий. И вот в этом плане у нас, конечно, представляем, технологии это вот аддитивные технологии для машиностроения, для авиации, в том числе. Казанский федеральный университет, конечно, не создает самолеты. вместо этого инженерная задача вуза это создание автоматизированного транспорта, роботов, системы умного города. А сотрудничество с представителями авиапромышленности ведется в сторону модернизации существующих технологий. Все наши институты в какой-либо мере все-таки задействованы и на, на авиацию, и на производство. То есть мы сейчас стремимся чтобы наши разработки научные быстрее доходили до предприятий. И вот именно показывая здесь, мы пытаемся это сблизить и постараться ускорить, например. Вот как применение аддитивных технологий позволило, например, для изготовления пресс-форм сократить, скажем, с шести месяцев о своей, о своей детали до двух месяцев. Олег Кашин, Владимир Нелюбин, Универньюс.